И последними в нашем списке являются продажи. Здесь вообще все просто. Чем больше вы продаете, тем больше аудиторий. Но только в том случае, если ваш продукт хорошего качества. Иначе сарафанный телефон сыграет точно не вам на руку. Потому что если вы будете продавать продукт плохого качества, то и отзывы будут соответствующие. И уж точно женщина не порекомендует подруге купить такую же норковую шубу именно у вас, если она износится за пару дней.